Здравствуйте дорогие друзья, сегодня я показываю первый элемент из серии трансформер В других видеороликах поочередно буду показывать по одному элементу получаем прямоугольный из прямоугольного листа бумаги получаем традиционным способом лист квадратный ну и классический в общем-то оригами считается классической лигами только из квадратного листа ну, в данном случае приблизимся к классике так строится это вот таким образом фигурка точнее складывается. Как бы это кораблик Во времена моего детства Такие кораблики строили еще в детском саду Вот такой кораблик А в следующем ролике я покажу вам Что нужно сделать с этого кораблика Дальше Это и будет наш трансформер